Джордж Веа. В 1995 году Виа был признан игроком года по версии ФИФА лучшим футболистом Европы «Золотой мяч» и лучшим футболистом Африки. Виа стал единственным игроком, которому удалось получить все эти награды в один и тот же год. Маурисио Бальдивьеса. Маурисио вошел в историю футбола как самый молодой игрок. Он вышел на поле в 2009 году в 12-летнем возрасте на замену в одном из матчей чемпионата Боливии. В бой юнца бросил его отец, главный тренер «Ауроры». Уже через пять минут Маурисио расплакался. Один из защитников противоположной команды ударил ему по ногам. Петер Шилтон. За свою 30-летнюю карьеру Петер защищал ворота в девяти разных клубах, записал на свой счет 125 игр в сборной Англии и три чемпионата мира. На сегодняшний день Шилтон остается футболистом, сыгравшим за сборную Англии наибольшее количество матчей. Пеле. На счету легенды мирового футбола 1280 голов, даже несмотря на то, что солидная часть этих голов была забита в товарищеских и любительских матчах, рекорд впечатляет. Жост Фонтен Фонтен удерживает рекорд по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира. На его счету 13 мячей на чемпионате мира 1958 года в Швеции. Рекорду Фонтена пока никто не приблизился даже близко. Фред Эверис Самый главный тренер-долгожитель в истории футбола. Эверис возглавил Вест Бром в 1902 году и покинул пост только в 1948. Целых 46 лет в одной команде. Непобедимый состав Арсенала. В сезоне 2003-2004 года лондонский Арсенал установил просто потрясающий рекорд. Команда Арсена Венгера не проиграла ни одного матча в чемпионате и выиграла титул. Гарри Линникер. За свою карьеру Линникер принял участие в более чем 600 матчах. Самым удивительным является то, что за все это время он не получил ни одной желтой и ни одной красной карточки. Рожерио Сини. Легендарный бразильский вратарь официально признан самым забивающим голкипером за всю историю футбола. В настоящий момент на счету сини около 1000 проведенных матчей и целых 103 мяча. Пол Стюарт. Бывший игрок сборной Англии умудрился принять участие в пяти различных дерби, Манчестерском, Дерби Южного Лондона, Дерби Северного Лондона, Мерсисайдском и Дерби Тайна и Уира. Вы собрались попить кофе с молоком и успели налить в стакан только кофе, но вас просят отлучиться на несколько минут. Что надо сделать, чтобы при вашем возвращении кофе был горячее? Налить в него молоко сразу перед уходом или после, когда вы вернетесь? И почему?